Глава 15. Моисей. Моисей родился в тот самый момент, когда этот жесточайший указ вступил в полную силу. Долгое время его матери удавалось скрывать свое дитя. Потом, видя, что больше нет возможности укрывать его, она сплела тростниковую корзинку, обмазала ее липким илом и покрыла смолою, чтобы вода не проходила и, положив в нее мальчика, оставила корзинку среди камышей у берега реки. Сестра мальчика должна была присматривать за малышом, как бы случайно прогуливаясь поблизости. На самом же деле она внимательно следила за тем, что произойдет с ее маленьким братиком. Ангелы также оберегали беспомощного младенца, лежащего в корзине которую для него смастерила заботливыми руками его любящая мама. С горячими молитвами, смешавшимися со слезами, мать вверила дитя по печенью Божьему. И эти ангелы направили дочь фараона к реке, как раз к тому самому месту, где лежал невинный маленький незнакомец. Корзинка привлекла ее внимание, и она послала одну из своих прислужниц за ней. Сняв крышку с этого необычного сосуда, дочь фараона увидела прекрасного младенца, и вот дитя плачет и жалилась над ним. Исход вторая глава, стих шестой. Она посочувствовала неизвестной матери, которая прибегла к такому средству, чтобы спасти жизнь своему возлюбленному ребенку, и решила усыновить его и таким образом избавить его от неминуемой гибели. Сестра Моисея осмелилась подойти ближе и спросить, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей, «Сходи». Исход, глава 2, стихи 7-8. Со счастливой вестью сестра побежала к матери и немедленно возвратила с ней к дочери фараона. Ребенок сразу же был передан матери, чтобы та вскормила его. После этого она получила щедрую плату за воспитание собственного сына. С глубокой благодарностью мать принялась за выполнение своей теперь безопасной и счастливой задачи. Она верила, что Бог сохранил жизнь ее сына. Верой и правдой она приняла эту бесценную возможность воспитать своего сына, зная, что наступит время и он понадобится Господу. С огромной ответственностью, тщательностью и вниманием она подошла к воспитанию этого мальчика. Формированию его характера она посвящала много времени, намного больше, чем остальным своим детям, ибо верила, что жизнь его была сохранена для выполнения какой-то великой миссии. Своими верными наставлениями она старалась привить юному Моисею Страх Божий и любовь к истине и справедливости. Не жалея сила, она горячо молилась, чтобы ее сын был защищен от всякого разлагающего влияния. Она научила его, преклонив колени, молиться живому Богу, который только и может услышать и помочь при любой трудности. Она объясняла ему безумие и преступность и дала поклонство. Она понимала, что близится час, когда сын, лишившись ее влияния, будет передан в руки приемной царской матери. Также понимала она, что, находясь во дворце, он будет окружен людьми, усилия которых будут направлены на то, чтобы отвратить его от веры в существование Создателя неба и земли. Родители наставляли своего сына таким образом, чтобы укрепить его разум и оградить от высокомерия и развращенности, когда он поселится в царских палатах. Они хотели, чтобы он сохранил себя от гордости среди всего великолепия и расточительности придворной жизни. Он обладал ясным умом и участливым сердцем и никогда не терял благочестивых впечатлений, полученных им в детстве. Его мать держала его при себе так долго, как это было возможно. Но когда ему исполнилось 12 лет, пришло время разлуки. Он был взят к дочери фараона и стал ее сыном. Сатана потерпел поражение. Побуждая фараона истребить младенцев мужского пола, он намеревался нарушить божьи замыслы и убить того, кого Бог воздвигнет, чтобы освободить свой народ. Но именно этот указ, обрекающий еврейских детей на смерть, стал божьим средством, позволившим поместить Моисея в царскую семью, где он обрел массу преимуществ, получил образование и наивысшую квалификацию, необходимую для того, чтобы вывести свой народ из Египта. Фараон намеревался сделать приемного внука наследником своего престола. Он научил его стоять во главе войск Египта и вести их в бой. Благодаря своим дарованиям военачальника он стал любимцем воинов и по всеобщему признанию был выдающимся человеком. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Деяния, глава 7, стих 22. Египтяне очень почитали Моисея. Ангелы возвестили Моисею, что он избран иеговой для того, чтобы избавиться новоизраильевых израилевых от рабства. Ангелы также сообщили старейшинам Израиля, что приближается время избавления и что Моисей является тем человеком, на которого Бог возложил эту задачу. Предполагая, что израильский народ обретет свою свободу путем вооруженного восстания, Моисей ожидал того момента, когда поведет еврейские полчища против египетской армии. Рассуждая подобным образом, он сдерживал свои чувства, чтобы его привязанность к приемной матери и фараону не помешала ему исполнить волю Божью. Великолепие и гордыня, с которыми он ежедневно сталкивался при египетском дворе, и льющиеся на него потоки лести не смогли заставить его забыть своих братьев, которых египтяне презирали и сделали рабами. Даже обещание восхождения на престол Египта не могло побудить его считать себя египтянином и участвовать вместе с ними в поклонении идолам. Ни за что он не оставит своих угнетенных братьев, которые, как ему было известно, были избранным народом Божьим. Царь возлагал на Моисея большие надежды и поэтому приказал, чтобы его учили поклоняться по египетским обычаям эта работа была возложена на жрецов, которые проводили и поклоннические богослужения на масштабных торжествах, устраиваемых людьми в честь своих богов-кумиров. Но никакими угрозами, либо же обещаниями они не могли заставить Моисея принимать участие в своих языческих богослужениях. Ему угрожали потери престола и предупреждали, что он будет отвержен своей матерью, дочерью фараона, если будет упорствовать в приверженности еврейской религии. Но он стойко придерживался своей веры. Моисей твердо решил не воздавать почестей никому, кроме Бога, Творца неба и земли. Он беседовал со жрецами и простыми молящимися, доказывая им всю нелепость суеверного почитания бесчувственных предметов. Никто не был в силах опровергнуть его доказательства или изменить его намерение, некоторое время его непоколебимо стерпели, учитывая его высокое положение и ту благосклонность, к которой фараон и народ относились к нему. Господь уберег Моисея от литворного влияния окружающих его людей. Он никогда не забывал об уроках истины, полученных им в юности от богобоязненных родителей. Эти наставления приходили на помощь, когда он более всего нуждался в защите от извращенного влияния испорченных при дворе людей. Страх Божий всегда сопровождал его. Его любовь к своим братьям была так сильна, а его уважение к еврейской вере настолько велико, что он никогда не скрывал своего происхождения, чтобы удостоиться чести стать наследником царской семьи.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 Событие это быстро стало известно египтянам благодаря доносу одного завистливого еврея, которого Моисей обличил в неправоте. И весьма в преувеличенном виде эта весть дошла до фараона. Египтяне обвинили Моисея в намерении поднять свой народ против египтян, свергнуть существующую власть и завладеть троном. Фараона это повергло в ярость. Он придал слишком большое значение этому поступку. Монарх немедленно вынес Моисею смертный приговор, считая, что пока он жив, государство находится в опасности. Прознав о замысле фараона, Моисей тайно покинул Египет. Господь направлял Моисея, и он нашел пристанище у Иофора, который также был священником и князем Мадиамской земли. Он, как и Моисей, поклонялся живому Богу. Дочери Иафора пасли стада. Спустя некоторое время Моисей женился на одной из них и на протяжении сорока лет оставался пастухом у своего тестя. Моисей слишком поспешил, убив египтянина. Он полагал, что народ Израилев поймет, что Моисея к этому побудила Божье провидение и что он пришел, чтобы освободить их. Но избавление Божье должно было осуществиться, не в результате военных действий, как думал Моисей. В воле Божьей было вывести детей Израиля своей могущественной рукой, чтобы слава принадлежала ему одному. Но даже совершенное Моисеем убийство Господь направил на осуществление своего намерения. В своем проведении Он привел Моисея в царскую египетскую семью, где он получил достойное образование» и все же он еще не был готов для выполнения своей великой работы. Моисей не мог немедленно оставить царский двор и привилегии, предоставленные ему как внуку царя, и немедленно перейти к выполнению особой работы, доверенной ему Богом. В школе самоотречения и лишений он должен был научиться терпению и самообладанию. Его тесть боялся Бога, и благодаря своей дальновидности особенно почитался окружающими людьми. Его влияние на Моисея было велико. Годы, проведенные Моисеем в уединении, не прошли даром. Бог направлял к нему своих ангелов, чтобы те особо наставляли Его касательно будущности. Здесь он сполна научился великому самоконтролю и смирению. Он ухаживал за стадами и афора. И пока выполнял свои скромные обязанности пастыря, Бог готовил его стать духовным пастырем своего народа Израилева. В Египте он был обучен военному делу и вполне мог возглавить войско. Теперь же Бог будет обучать его обязанностям верного пастыря своего народа и чуткой заботе о своих заблудших овечках, сбившихся с пути истинного.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 «Я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Исход, глава 3, стихи со 2 по 10. Бог решил, что пришло время Моисею сменить посох пастыря на жезл Божий. Этот жезл он наделит могущественной рукой, способной являть знамение чудеса, освобождая его народ от угнетения –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 «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есим сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий и Егова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам». «Вот имя мое навеки и пометование о мне из рода в род». Исход глава 3 стихи с 11 по 15. Моисей не ожидал, что именно таким образом Господь будет использовать его, чтобы вывести израильтян из Египта. Он был уверен, что должна разразиться война. Поэтому, когда Господь дал ему знать, что он должен предстать перед фараоном, и от его имени потребовать отпустить народ Израилев, он захотел уклониться от этого задания. На тот момент Египтом правил уже другой фараон. Тот правитель, который распорядился убить Моисея, давно умер. И следующий царь принял бразды правления. Практически все египетские цари назывались именем фараона. Моисей предпочел бы стоять во главе сынов Израилевых как воевода, и воевать с египтянами, но это не входило в Божьи замыслы. Моисей станет великим среди своего народа и возвестит не только им, но и египтянам, что есть живой Бог, обладающий силой спасать и разрушать. Моисею было велено прежде всего собрать старейшин израильского народа, самых родовитых и праведных людей, которые много страдали, находясь в рабстве, и объявить им.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 Ибо через эти испытания Бог благоволил явить свою силу и величие как египтянам, так и своему народу. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после этого он отпустит вас. Исход глава 3 стихи 19-20. Могущественное деяние Божье, совершенное ради освобождения евреев на глазах у египтян, расположили их сердца к израильтянам. И когда евреи покидали Египет, они вышли не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещи серебряных и вещи золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Исход, глава 3, стих второй. Египтяне поработили детей израилевых, хотя они не были рабами. Но египтяне не имели никакого права пользоваться их трудом. Египтяне обогатились за счет непосильного труда израильтян. И теперь, когда тем предстояла дальняя дорога, народ Божий имел право потребовать вознаграждения за долгие годы изнурительных работ. Евреев угнетали и изнуряли тяжким трудом, пока Бог не вступился за них. Теперь, когда израильтяне должны были покинуть своих угнетателей, им необходимо было взять свое долгое путешествие драгоценности, которые можно было бы обменивать на хлеб и другие нужды. Поэтому Бог повелел им одолжить золотые и серебряные вещи у соседей и чужестранцев, которые жили подле них, то есть, у египтян, которым они прислуживали, и которые проверяли, выполнили ли они свою ежедневную норму работы. И хотя они могли выпросить несказанно много, это все равно было бы лишь небольшим вознаграждением за весь труд, которым они все эти годы выполняли для египтян, обогащающихся за их счет. Моисей обратился к Господу и спросил, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут «Не явился тебе Господь»?» Исход глава 4, стих 1. Тогда Господь явил Моисею чудо, превратив жезл в змея, а затем по повелению Божьему его рука побелела от проказы. Этими знамениями и чудесами Бог наведет на египтян и фараона такой ужас, что они не осмелятся причинить вред его посланнику. Бог заверил Моисея, что у него есть сила и власть убедить свой народ, а также фараона в том, что он является властелином более могущественным, чем египетский царь. И все же после того, как они совершат множество чудес пред очами фараона и его подданных, египтяне все еще не захотят отпускать народ Израилев. Моисей желал, чтобы его освободили от такого ответственного задания – в качестве оправдания он сослался на свою неспособность легко и быстро говорить, так как слишком долго прожил среди своего народа, и теперь, когда ему предстояло обратиться к египтянам, ему не хватало познания языка. Господь же обличил Моисея за его трусость, как будто Бог, избравший его для выполнения этой великой работы, был не в состоянии определить, способен ли он на это,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 Но Моисей продолжал умолять Господа, чтобы тот избрал более достойного человека. Вначале все эти отговорки объяснялись скромностью и неуверенностью. Но после того, как Господь обещал устранить все эти препятствия и в конце концов увечать его миссию успехом, все дальнейшие уклонения и жалобы на неспособность свидетельствовали о недоверии к Богу. Бог решил, что именно Моисей подходит для выполнения этой миссии и заверил его, что будет с ним всегда. Но нежелание Моисея исполнить предназначение, ради которого Бог сохранил ему жизнь, демонстрировало неверие, непозволительное уныние и недоверие словам Божьим. Господь упрекнул его за проявленное недоверие. Освобождение народа Израиля из-под гнета Египта способом, предложенным Богу, казалось Моисею самой безнадежной миссией в его жизни. Моисей был направлен к своему старшему брату Аарону, который ежедневно, общаясь с египтянами, в совершенстве владел их языком. К тому же он был очень красноречив. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить».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 Исход, глава 4, стихи с 14 по 17. Больше он не мог сопротивляться по велению Божьему. В первую очередь он отправился к своему тестю, чтобы получить от него благословение посетить семью в Египте. Он не осмелился рассказать Иофору о послании, которое должен был передать фараона, опасаясь, что тот не захочет, чтобы его жена и дети сопровождали его в этом опасном путешествии.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 Исход, глава 4, стих 21. Господь объяснил, что демонстрация всемогущей силы перед фараоном, в которую он не захочет поверить, ожесточит правителя, и он еще более яростно будет сопротивляться словам Божьим. Чем больше он будет сопротивляться Богу, тем более будет ожесточаться сердце его. Но он одержит верх в этой жестокой борьбе,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 Исход, глава 4, стихи двадцать 23 Господь нарек Израиль своим первенцем, потому что из всех народов Он доверил именно евреям хранить святость Его закона, послушание которому сохраняло их чистыми среди идолопоклоннических народов. Он наделил их особыми привилегиями, которые, как правило, предоставлялись первенцу. По дороге в Египет Моисей увидел ангела, который наступал на него с угрожающим видом, словно намереваясь убить его. Это заставило Моисея опасаться за собственную жизнь. Он уступил настоянием жены обрезать их сына и, потакая ее желанием, пренебрег повелением Божьим. Жена, боясь, как бы ее муж не был убит, преодолела свои материнские чувства к сыну и сама исполнила над ним обряд. После этого ангел позволил им продолжить путешествие. Принимая на себя миссию явиться перед фараоном, Моисей подвергался великой опасности, и его жизнь могла быть сохранена только благодаря защите святых ангелов но пренебрегая исполнением известной ему обязанности, возложенной на него Богом. Он не был в безопасности, ибо ангелы не могли в таком случае хранять его. Именно поэтому по пути в Египет его встретил ангел и угрожал его жизни. Он не объяснил Моисею, почему принял столь угрожающий вид. Моисей прекрасно осознавал, что для этого есть причины. Он направлялся в Египет, по прямому повелению Бога. Поэтому на его стороне была истина. Он сразу же вспомнил, что, уступив уговорам своей жены отложить церемонию и не совершить таинство обрезания над своим младшим сыном, он тем самым проявил неповиновение Богу. Но когда он исполнил завет Господа, ему было позволено продолжать свой путь к фараону и более ничего не мешало ангелам выполнять свою работу. Во время скорби, как раз перед пришествием Христа, жизнь праведников будет сохранена благодаря служению небесных ангелов. Но дожившие до этого времени нарушители закона Божьего, которые пренебрегли заповедями Божьими, лишатся их защиты. Ангелы не смогут уберечь их от гнева врагов, покуда они пренебрегают хотя бы одним из Божьих предписаний и не следуют указаниям Иегова. Господь сообщил Моисею, что его брат Аарон, который был на три года старше него, выйдет ему навстречу и будет рад, когда увидит его. Они не виделись очень много лет. Ангелы Божьи наставили Моисея относительно миссии, которую ему предстояло выполнить. Ангелов также послали наставить Иарона, чтобы он вышел встречать Моисея, потому как Господь избрал его быть подле него. Встретив своего младшего брата, он должен будет прислушаться к его словам, ибо сам Бог через Моисея будет говорить с ним, открывая ему его роль, которую тот должен будет сыграть в освобождении Израиля».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 И сделал Моисей знамения перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Исход глава 4, стихи с 27 по 31. Израильский народ ожидал, что будет освобожден из-под гнета рабства без всяческого испытания их веры или страданий и лишений. Многие из них были готовы покинуть Египет, однако не все. Некоторые из них настолько переняли обычаи египтян, что считали за лучшее жить в Египте. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал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 Они просили отпустить их только на три дня пути, но фараон надменно отказал им, заявив, что Бог Израилев Ему совершенно неведом. Господь же намеревался дать фараону урок, что его глазу следует пофиноваться. Он повелевает всем и заставит гордых правителей преклониться перед Его властью. И сказал им царь египетский: для чего вы Моисей и Арон отвлекаете народ, отдел его?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 «Какое они делали вчера и третьего дня! И не убавляйте! Они праздны, потому и кричат, «Пойдем, принесем жертву Богу нашему!»» Исход глава 5, стихи 4 по 8. Сердце фараона становилось все более бесчувственным по отношению к детям Израиля, и он еще более увеличил объем их работ. Надсмотрщики, поставленные над евреями, были египтянами. Среди них были приставники, которые следили за работой и руководили людьми. Приставников набирали из евреев, и они отвечали за работу людей, находящихся в их подчинении. Когда до них дошел царский указ, согласно которому они сами должны были собирать с полей солому для кирпича, оказалось, что выполнить обычный объем работы невозможно. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, «Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзиратели и сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараонови, били, говоря, «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» Исход глава 5, стихи с 12 по 14. «За невыполнение назначенного объема работ еврейских приставников жестоко наказывали надзиратели за то, что те не сумели заставить людей выполнить назначенную норму. Приставники думали, что этот указ исходит от надзирателей, а не от самого царя. Поэтому они пошли к правителю с жалобой на жестокое обращение надзирателей».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 ты не избавил народа твоего». Исход, глава 5, стихи с 15 по 23. Моисей сильно опечалился, услышав упреки сынов Израилевых. Отчаяние нахлынуло на него, ибо Господь медлил с освобождением своего народа. Они еще не были готовы к грядущим переменам. Их вера была слаба. Они не желали терпеть страдания и смиренно переносить лишения,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 и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Исход глава 6, стихи с 1 по 5. Многие годы сыны Израиля находились в рабстве у египтян. Изначально в Египет переехало лишь несколько семей, Теперь же их количество умножилось. Окруженные идолопоклонством, многие из них утратили знания об истинном Боге и забыли его закон. Как и египтяне, они стали поклоняться солнцу, луне и звездам, а также животным и всевозможным идолам, сотворенным человеческими руками. Все, что окружало детей Израиля, было рассчитано на то, чтобы заставить их забыть живого Бога. И все же среди евреев оставались те, кто не утратил знания об истинном Боге, Творце неба и земле. Они глубоко страдали, видя своих детей в окружении языческих мерзостей и даже поклоняющихся египетским богам, высеченным из дерева и камня. Те из них, кто сохранил истинную веру, в отчаянии взывали Господу, моля об освобождении из египетского рабства» чтобы избавиться от разлагающего влияния идолопоклонства. Но многие евреи предпочитали оставаться рабами, чем переносить трудности, связанные с переселением в неведомую страну. Поэтому Бог, явив свое могущество перед фараоном, не сразу освободил их. Он направлял события таким образом, чтобы обнаружить во всей полноте деспотический дух фараона, а также проявить свою могущественную силу перед египтянами и своим народом. Он желал пробудить в них желание покинуть Египет и посвятить себя служению Господу. Моисею было бы куда легче исполнить свою миссию, если бы многие израильтяне оставались верны Богу и пожелали покинуть Египет.